всем здорово но ну, у нас mazda никуда не ушла mazda у нас и начинаем продолжать ее работать что сделается и что сделано для этой машины мы купили с срочникова то что есть на складе с такого доступного это нажда адреский 320 и 400 потом серый скач брать с матирующей пастой помыли машину и погнали красить наждак вообще копеечный реально дешевый там пачка стоит как два кружочка Тремовских, ну я условно говорю, то он реально недорогой. Сколько тут 50 штук, да? 50 штук. Ну, как обычно, пачка упаковка. 50 штук. Ты, значит, промотовал. Ну, этот бруском элемент, да, пройден. То есть раз, два элемента, у тебя ушло ага, -а, и батон. Ну, третий наждак у тебя стоит сейчас. То есть я не ожидал. Я думал, тут на один элемент будет умирать круга по 4. Ну, опять же, это чисто так, перебивается шагренька, ничего глобально не вытачивается. Там, где надо проточить, точится все брусочком. Ну, там чуть по плоскости посмотреть, где нужно. Посмотрим, насколько сколько наждаков уйдет на эту машину. Поэтому, Сань, пожалуйста, не выкидывайся. В кучку Я, да, в кучку складывай, посчитаем расход. Я потом, ну, 3 и так понятно, сколько был бы расход. Там бы один кружок почти на борт. сколько... Сколько рвется, рвется и забивается. А забивается наждак, ты ж не забываешь, что на дешевых наждаках э, в насыпке зере не участвует специальный воск какой-то там, который не дает прилипать. Ну, дерьмо, все, что есть, а? Да, а вот больше то, что говнища всякое прилипает на наждак, это да. Ну, ты видишь, опять же, прилипание взял брать, тираную его. его. Тирану ну, я понимаю. Сервис. Ну, он садится быстро довольно-таки, само, само качество зерна. Короче, задача. Брусок 320 у тебя стоит брусок 320 где нужно посмотреть, ну там крупный сорины какие-то остатки дотереть. На дверях тут э, есть небольшая, на лаке можно убрать игру. Потом 320 машинка, 400 машинка, э, крышу мы не трогаем. Сервис, хочешь брать, с матирующей пастой моется проемчики, все щели, канавки, ямки. А, ты еще и так хочешь. Да, это сольвентом будет краситься, поэтому... Ну, убедил, хорошо. Но один фиг, сервис Котч Брайс, матирующая паста, никто не отменял, потому что дверные проемы, торцы порогов, вот там, вот это все ток, только там. Вот это вот все под резинку замотать, потому что двери... Короче, красится вот все как есть, вот этот шкарлупа вся как стоит, без крыши. Красится все в кучке, крышу мы вообще не трогаем. Бампера, ручки, зеркала, это потом отдельным заходом, отдельным замесом. Потому что освежить надо цвет красиво, чтобы было, а делать, а бы как... Ну, в плане абы как, красить то, что хотелось, получится абы как. Будет разноцветка. Так решили, с клиентом обсудили. Разница по зазору денег там, ну, не сильно глобальная, но машина будет всегда смотреться в одной шагрине, в одном блеске и, самое главное, в одном цвете. Продолжаем. Готово. Mazda к краски. Саша уже тут все заканчивается подпшикиванием. А, так, Саша, что у нас ушло по наждакам, Влад, вот, точнее? Ну, если все, с блантерами совсем 16 кружков 400-ки ага. и 5 кружков 320-й. Короче. И одна полосочка 320-й. Ну, полосочка это... Ну, это пробить плоскость. Ты катер, или? Нет. По Ну, по трему вот. все понятно. Ну, короче, дешевый наждак, он оказался... Не таким уж и совсем плохим в этих градациях. 320 400 Я думаю, больше гораздо уйдет. Брали Адевский наждачок. А сейчас из интересного да я покажу. А вчера приехал Иван, а, менеджер компании. Я купил у них баллонов. Два вот таких на пробу, один кислотник. Кислотник где-нибудь найду. Поп Попробовать показать. А этот Саша уже. Ты давно пшекался? А ты вчера, я помню Короче, на ночь машина готовилась Думаю, откраситься, но в ночь краситься Объемами неинтересно Можно на Что тут есть? Вот что есть, тут можно подпишись, сын? Да, я аккуратненько, тоненько Я сам хочу попробовать, но ложится Саня говорит, очень похоже на старый Старый, который еще был Хорошим спектралом Он действительно растягивается тоненько И ну, перепульчик есть, само собой Собрать надо ну, за эти деньги У него там розница 6 с чем-то евро Ну, довольно-таки хороший баллон Лехлер у меня закончился, на склад не привезли Поэтому пробуем дальше И пацаны, мне его рекомендовали, ребята Так, у нас есть факел Ой, он действительно тоненький И Аккуратненько Ну так неплохо, знаете Пахнет он не лехлером, пахнет он не спектралом. Он свой. у него свой, да, у него не, не типичный. И не у пола. Ты пользовался тройкой у пола? Да. Вот не то, опять же. Не то пальто. Ну все. В принципе, все. Остальные протиры, которые есть, это не критичные, то есть тут база лак, их аккуратненько красим сольвентом все. Эту машину Слив по коду у фирмы Коломикс Подобрали к крыше, так чтобы было Хорошо, то есть ручки Может быть не будут краситься, на это посмотрим Как они еще в каком состоянии Слив по коду Поэтому сольвент. Просто Получается чуть дешевле, вот тут пропустил Отлично Ну так вроде еще и неплохо все получилось По машине, по подготовке что-то скольчики, которые это, вот. которые подмазывали. Интересно, что это такое? Ну, а мусор, наверное, затерся, на руку не берется. А выглядит как будто что-то прилипло снаружи. Здесь шовный герметик положили на ночь вчера. его прогрунтовали сейчас, чтобы он базу себя отдельно не напитывал. И все. Можно готовиться к открасу. Ну что, дострадалась Мазда. Выстрадалась она. Ну, Саня ее довел, конечно, до красоты. до да, очень до красоты. Лачок ML920 в полтора слоя. Да, она вся прополированная, то есть убран мусор, соринки, подпилены, а, вся ты ее всю мехом прошел и поролоном, поролоном каким, белым и черным, белым и черным чисто добил, добил голянчик, как ни странно, знаете, я, я получается, с этой машиной фактически, можно сказать, и не работал, да, все это другое, но я, зная, что двери там были с волнами, кривенькие, я ожидал, что они будут вообще. Прям совсем, а не вообще, и не совсем даже, а даже очень и очень. И прямо смотрится из некрашенного тут на машине. Зеркала, ручки, крыша. Ну, оно так смотрится все очень даже неплохо. Ну, понятно, дверные проемы, что за зашоркано, то зашоркано туда еще туда лезть при запланированных покрас... покрасить 5 элементов ну, надо еще дотереть перепыльчики тут чисто так пооткрывать еще раз да пробежаться, но что-то мелочек какие а так машина полностью готова на бамперах обновлена структурная часть потому что она была ну, такая с завода уже на ее неоднократно красили и не смотрелось в общем мне нравится грень такая хорошая получилась ровно для, для полного облива в бюджетном варианте то есть человеку вот это вот все обошлось на 300 долларов дороже чем раз-два-три-четыре и отполировать то что было я думаю это рациональное вложение денег осанта а, толщиномер пожалуйста ради интереса. интерес забыл, мне второй толщиномер, который ребята присылали, мне подарили только буквально недавно мне Миша сказала, что это говорит, чувак это Atari DE тоже толщиномер, который меряет до 5000 микрон то есть по фирме они одни и те же, но этот до 2000 меряет это до 5000 микрон и у него что-то скорость отклика больше давай сейчас перепроверим так, что у нас имеется 65 Не понял, бред какой-то Может я не в тех единицах Юнит 30. А вот, не, про, не на том я. 197 177 Крыша у нас Не тронутая, 67 Япония. 126 Норма 126, отлично 130, это действительно быстрее мере, чем тут 324 тут ну, окраса. крыло, да, тут 3 окраса не все полностью снималось ну и тут же наш еще ремонт капот 206 ну, капот не снимался до металла, он просто вычухался где нужно 260 350 360 210 230 скажем так для тут для на к, красоты тут красоты на крыле красоты. ремонт хороший поэтому тут с него ничего не возьмешь 360 322 200 ну да, когда уже по машине идет 2 3 местами 4 от это ну, в общем, мы за 350 не вышли, в принципе. Ну, там, кроме, кроме крыла, потому что крыло замененное, лепленное, подлепленное, так все в районе адекватного увеличения. То есть мы толщину увеличили... Ну, в общем, в круг она в районе 250, возьмем так. Ну Получилось нормально. То есть мы добавили не сильно много, потому что ты не кислостер бруском все-таки. Ты ее шарашил 320, 320, 320 да, 400-600, поэтому ты 50 микрон спилил, который потом положил, в принципе. Вот и получается, что долго она у нас стояла, потому что она у нас просто три недели ждала каких-либо решений. А потом, знаете, когда машина не торопится, потому что люди в отпуске, она чуть-чуть сделали, стоит, но она может даже и хорошо, что так и было. Она вся выстоялась, все, что было загрунтовано на солнце, выжарилась. Потом она открашенная постояла, не спеша, да. Неделю, примерно, она после откраса стояла. Все, что было ссор какой-то, оно село, просело, запилилось, заполировалось. И реально машина выглядит, ну, реально круто. После того, что с ней было, этот... Ей идет, короче. Самое главное, мне нравится. Короче, на этом все. Сейчас мы ее... В принципе, ее мыть уже и не нужно. Нужно просто салфеткой повыдувать с воздуха. А, она помыта чисто, ты, ты что-то подполировал потом еще чуть-чуть, да? Тогда что мы делаем? Распечатываем руль. Он нам уже не нужен. Месяц в пленке, как бы хватит больше. Снимаем сидало. Сидало чистое. Обдуваем с порогов. А какие-то еще рассмотрим. Липкой, липкой фиброй проходим. Протираем. И пока-пока, ласточка. Все. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.